Добрый вечер. Добрый. О чем общаетесь? Так, просто болтаем. Угу. Откуда будете? С Украины, а ты? Я с Москвой. Что интересно Что у вас? Как там в Москве вообще? Да все нормально. Все нормально? Да. Я, Я смотрю, ты этом... москвич коренной. Да нет, я два года там много переехал жить туда. Там хоть москвичи-то остались уже, вот, по твоему. Ну, э... Почему есть москвичи? А мне, что, есть? Кажется, а мне кажется, мне кажется, еще что? пару лет и туда вся Россия переедет. А что, нельзя переезжать, что ли? Это, это ваше право. А ваше то, право. Вот подождите. Возьмем. Перейдем лет на 5, скажем. Даже mm. возьмем до 2020, ну, 19-й год, почему украинцы приезжали в Россию на заработки. А да нет, на заработки они приезжали до 2014 -го года. Ты уж тут, блядь, нет, не загоняешься. Я знаю, знаю. А, а я тоже знаю. Видишь, мы знаем с тобой разные вещи. Не, я знаю, что вы, украинцы, хотите внушить себе, внушаете, как будто вы правы mm. всегда. Ну, это ваше мнение, ваше право. Ну да. Вы всегда думаете а... по-другому. Единственное, знаешь, единственное, что мы и так думаем, э -э считаем, но мы не лезем в чужой огород, как вы, блядь. А вот вы а куда почему что вы а вы почему-то думаете, что вы, блядь, кому-то можете там навязать какой-то русский мир, блядь, какие-то ваши навязывает? ценности. Кто навязывает вам? Кто навязывает? Вот вы навязываете, блядь. Хотя ты такой же русский, блядь, как из говна пуля, блядь. Ты да даже русский язык, нахуй, наверное, хуево знаешь, блядь. Я Но даже могу тебе это объяс... доказать, да блядь, да вот сходу причем. Я знаю, что я не русский. Давай, вот кури. и давай все, блядь, давай, ты, сидишь, и блядь ты сидишь, блядь, ты сидишь, ты думаешь, давай, давай, давай, ты думаешь, блядь, что ты приехал в эту Москву, блядь, давай. в эту Москву, давай. и вы, блядь, можете что-то решать, решать какие-то судьбы людей, блядь. Так <свят> я вам хочу сказать, вы говно собачье, вы говно <свят> да, собачье, <свят> и мы вам это, блядь, докажем. Как докажете? На поле боя, блядь, другого варианта нету. А вы сегодня заметили, что у вас произошло? А что именно? Сегодня какое число? 100... Какое число сегодня? Десятый, девятый февраля. Ага, и что еще вы... произошло? Что произошло? Забыли и что, что ли? При... Забыли, что... Что... Что... А -а -а. Что... что произошло, скажи что? мне? Что произошло? Ну вы же там в Украине живете, не я. Вам должно быть... Было... Весь, прикол, весь прикол в том, что ты в России чурка. Вот тебя чуркой называют. Вот ты же по-любому чурка. Вот согласись. не Нет, в том-то и дело, что это, что это не я называю. Я, чувак, просто знаю. Я очень много раз был в Москве. Вот. И у меня есть там знакомые, друзья. И они вот таких, как ты, называют чуркой. Вот. Они, они конкретно это говорят, блядь. вот чурка Скай, и все. говорят, я не обижаюсь на чурку. А вот, такое, вот есть, э, есть, я даже знаю, мне даже объяснили, хачи и чурки, блядь, это разные вещи. Что, я вот даже что вот это такое знаю. чурка, знаешь? А ты, ты чурка или хач, кстати? Нет, ты объясни мне, ты чурка, знаешь, Нет, что ты, такое ты, чурка? Вот ты, ты вопрос ты на чурка? вопрос задаешь, ты не можешь ответить, что такое чурка. Ты чурка? чурка? Я тебе вопрос задаю. Почему ты мне задаешь вопрос, когда я тебе первый задал? Ты не можешь ответить, что ли? Я же тебе говорю: я, блядь, там чул-то ты или хочу. Мне глубоко. Мне глубоко похуй. Дело все в том, что когда я был в Москве, когда я был в Москве, когда я был в Москве, вот э, россияне, россияне, они вас называли либо чурками, либо хачами. Я еще даже спрашивал, как вы их, блядь, расп... ну, там, почему там чурка или хач, там, можно было одним словом. Они нет, они мне объяснили. Я у тебя спрашиваю, ты чурка или хач? Я просто знаю объяснил. Вот до этого вопроса я задал вопрос. А мне То -то... плохо на твои вопросы, как на ну, тебя, а... Ладно, с... ты чурка. <с... <с... <с... <с...> <с...> <с...> Ай, <бля. с>...